Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Собирайте яблоки, собирайте груши, абрикосы и делайте обалденный яблочный кальвадос, абрикосовые бренди, грушовый дистиллятик и настаивайте на щепе. Наконец, настало лето и настал сезон яблок. В этом году урожай и я буду делать самый настоящий, самый правильный кальвадос, яблочный кальвадос. Я уже делал два года назад кальвадос из яблок. И это был мой самый любимый напиток, самый успешный напиток, лучше любых зерновых дистилляторов. Это было супер. Но тогда я добавлял туда сахар. Сейчас я уже не хочу жадничать, поэтому вот сколько у меня есть яблок, я здесь не добавлю ни грамма сахара. Поэтому сколько будет, столько и будет. Mm -hmm. Это очень просто делается. Яблочки я не мою. Сейчас я их... Попробую раздробить перфоратором, то есть я засыплю партию яблок вот в эту волшебную синюю бочку и начну их крутить перфоратором. И посмотрю, получится ли у меня, не разрезая яблоки, их раздробить. Вот так и... Маловато яблочек, сейчас я попробую еще туда побольше их набросать. И, возможно, что-то и получится. Аромат стоит уже обалденный, но никаких изменений не произошло. Яблочки нужно хотя бы на две, а лучше на четыре части разрезать. Да, в условиях города, конечно, измельчить очень твердые и зеленые яблочки сложно. Раньше... Когда я занимался курочками, у меня был хороший сикачек для того, чтобы все овощи можно было быстро измельчить. Но сейчас все, что у меня есть, под рукой я нашел только топор. Конечно, это долго и неэффективно. Но зато я уже измельчил вот здесь столько всего. И потом добиваю дальше мешалочкой. Замучился же, конечно, я измельчать топором зеленые яблочки. Но два ведра, которые я уже попортил, я измельчил. И теперь я заливаю их кипоточком. Который я закипятил в парогенераторе. Обзор моего самогонного аппарата и парогенератора. Смотрите, ссылочка вот здесь сверху. Теперь я заливаю яблоки раздробленные, чтобы они покрылись типа точком, И еще раз их прогоняю перфоратором. И пойду искать более легкий способ, как измельчать остальные яблоки. Итак, друзья, я начал яблочки бить обычной мешалкой для раствора. И скажу, результат абсолютно меня не устроил. Я решил эту мешалочку усовершенствовать. Я сюда сделал отверстие и вкрутил вот такие обычные саморезики. Дело пошло лучше, но только то, что я перебил топором, вот это немножко оно улучшилось. Целые яблоки такая штука не берет. Но, как говорится, кто ищет, кому очень нужно, тому и Бог помогает. И я хочу вам представить, свое новое изобретение друзья тадам хоп вот вот такая шикарная райцапа это настоящая ручная овощерезка и при том самая лучшая и самая правильная потому что вот здесь у нее ножи именно те которые можно регулировать из стальных пластин, необычная ручная терка с просечкой, а настоящая хорошая качественная овощерезка. И досталась она мне. Как вы думаете, за сколько? За 400 рублей. И это не цена аренды в сутки. Я купил вот такую штуку за 400 рублей в идеальном состоянии. Но, конечно же, для моих объемов Крутить балалайку это не в моих правилах. И я сделал ноу-хау. Я сюда прикрутил свой любимый перфоратор. И теперь посмотрим, как эта вся штука работает. Вот такое ведро яблочек. Я загружаю сразу все ведро в бункер. И еще одно яблочко потерялось. Вот так. Полное ведро яблок залезло в бункер. Теперь антиразбрызгивающая система. Вот такой кужок, который я натягиваю на приемную горловину бункера, для того, чтобы мелкие частички яблок не выпрыгивали. И давайте посмотрим, как эта штука работает и за сколько секунд я переработаю ведро яблок. Ни разу не устал. А еще, если я захочу, я открою холодильничек, оттуда достану бутылочку домашнего, своего домашнего пива, например, бутылочку ипы. И по английском стиле, как сварить свое домашнее пиво, легко и просто, смотрите ссылочку вот здесь сверху. И в перерывах между вот таким легким занятием выпью еще бутылочку холодного пилка потому что же конечно производство кальвадоса абрикосита или других напитков мужских это удовольствие это не работа а удовольствие всегда должно приносить что радость и, -и, -и завожу поехали включаем таймер проверяем вуаля два яблочка. вот так легко и быстро я делаю обалденный кальвадос друзья смотрите именно все мои видео у меня всегда все Самое лучшее, самое простое и самое легкое, без супер дорогущих покупок. Нам не нужны ни обалденные умные пивоварни, ни какие-то насосы, ни какие-то особые промышленные терки. Все что нам нужно, просто желание. И когда у нас желание есть, у нас все появляется. И теперь я это все чудо заливаю кипяточком. Кипяток убьет всю патогенную флору, какая была на яблоках, потому что я не добавляю сюда пиросульфит. И немножко расслабит саму клетчатку, будет легче выходить отсюда весь сахар. Водички я лью так, чтобы она покрыла сверху сам жмых. И когда она остынет, я внесу сюда дрожжи для фруктовых брах. Воду я, конечно же, использую фильтрованную, такую, какую я использую и для варки самогона, и для варки пива. Яблочки остыли и теперь самое время вылить сюда дрожжики. Дрожики я, как обычно, регидрировал, хороший киселик. И перемешиваю. Вчера я добавил дрожжи в яблочный кальвадос шапка из мезги поднялась я это все вчера перемешивал мешалкой для перфоратора она абсолютно ничего не мешает и поэтому я стал настоящим рыбаком вот вот это я думаю будет то что нужно Ого, какая плотная шапка да но я знаю как выйти из ситуации в этой бочке у меня первая часть яблочек, которые я измельчал именно топориком. Сейчас я это все отсыпаю в эту бочку и мне будет намного легче перемешивать. Прошло уже 7 дней, как бродит яблочная брага. Вот так я еще не перемешиваю, уже брожение практически прекратилось. Вчера утром еще было чуть-чуть постоять, а сегодня, конечно, уже очень кисло. Поэтому тут не угадаешь. Сейчас я это все равномерно перемешиваю чтобы была пропорция между гущей и жидкостью. Очень хорошо размягчился жмых. Вкус у яблок, которые вот эти крупные остатки на тёрке. Такой, как будто бы яблочко мочёное. Но сама мякоть очень мягкая, полностью все разложилось. Прекрасно. Но, конечно, такую густоту нужно перегонять только на ПВК или на парогенераторе. А у меня парогенератор, друзья, смотрите. Сделан из молочного бидона, все очень классно. Как сделать классный парогенератор или вообще дешевый самогонный аппарат, ссылочка вот здесь сверху. А сейчас я насыпаю жмых и буду перегонять яблочную брагу на кальвадоса. Я перегоняю всего через один сухопарник, для того чтобы если будет какой-то выброс, э, все это сохранилось здесь. Аромат у спирта сердца. Приятный, с яблочными нотками, очень интересный. Скорость отбора 22 минуты литр, крепость идет 33, пока в струе. Из одного молочного бедона у меня получилась одна банка 30 градусов, 25 градусного э, спирта сырца. И вторая трехлитровка 10 градусный спирт сырец. Эх, я уже выгнал спирт сырец из яблочка, это основа будущего кальвадоса. Вот две такие мутняшки получила, сейчас это все выливаю вот этот весь, вот эту емкость, которая называется в перегонный куб. И померю крепость. И еще одно. Ай, сколько кальвотов сегапает. Главное донести. Опа. Я уже показывал, как устроен мой самогонный аппарат. Вот такая колонна. Здесь раньше был дефлегматор я его отключил и так воздуха хватает и выход спирта вот эту всю колонну я буду набивать, конечно же не РПН-ками и не спиенками а обычными морскими камешками вот такими камешки я их туда кидаю потому что я делаю самогон не покупая ничего дорогого Качество все равно будет прекрасно ну камешки с черного моря да, камешка и гаечка сеточка чтобы камешки никуда не убежали 18 градусов 40 литров ставлю нагреваться наконец самый торжественный день я начал дробную перегонку <coughs> яблочного спирта сердца у меня получилось по моим подсчетам примерно и 2 литра абсолютного спирта я буду отбирать около таких процентов голов и смотреть ориентироваться по запаху сейчас уже полностью вся вот эта колонна даже до верха прогрелась но я полностью выкрутил электричество на минимум чтобы медленно медленно сейчас время поднималась опускалась и уже потом по капельно пошла сразу на холодильник главный этот момент не пропустить чтобы не было слишком быстрого выхода голов это будет процесс очень длительный где-то 1 2 3 капельки в секунду и так почти полный вот так покапельно я отбираю головы аромат очень сильный яблочный но, конечно же не такой приятный чтобы хотелось его выпить я долго думал сколько баночек мне поставить чтобы сохранить и ароматику и все-таки набрать крепость хотя бы чтобы начальная крепость пошла 65 и решил поставить один сухопарник и три барбатера Надеюсь, что аромат слишком не срежу. Сначала я буду отбирать голову напрямую, по покапельно, а потом уже запущу всю систему и понюхаю, что получится. Если слишком будет мало ароматики, один барбатер или бульбулятор откину. Хорошая голову. И теперь я начинаю прогревать свою систему. Я буду работать на одном сухопарнике, это вход и на трех барбатера аромат остается отличный и хорош хорошая крепость будет идти на выходе сейчас баночки прогреваются и я отбираю само тело я настроил отбор тела 35 36 минут литр крепость идет у меня 79 температура я думаю 22 23 та что в кранике а вот здесь, вот в этих ароматных бочках у меня стоит 300 литров браги на груше. Классная, ароматная, сладкая груша. И там все будут перегонять скоро. Наконец-то кульминация всего творения. Это будущий яблочный кальвадос. Вот столько 20-литровой бутыли получилось хорошего будущего яблочного самогончика, вернее, кальвадосика, крепостью 70% пахнет яблоками. Сейчас я его развожу до крепости 55 и добавляю щепу. И теперь я буду добавлять сюда щепу сильной и средней обжарки 5 грамм щепы на 1 литр будущего хальвадосика. И это конечно же проект долгоиграющий. Все скорее всего ожидают от меня дегустации хорошего яблочного самогона. Но сейчас лето сезон яблок друзья собирайте яблоки собирайте груши абрикосы и делайте обалденный яблочный кальвадос абрикосовые бренди грушевый дистиллятик и настаивайте на щепе хотя бы до нового года а то и больше не спешите дегустировать ставьте и пусть оно созревает а уже потом зимой конечно же я расскажу насколько вкусный яблочный кальвадос у меня получился